Мне снятся прежние заботы. Сыночек маленький со мной, я вечером иду с работы, иду счастливая домой. Я молода, стройна, красива, играю в шахматы, вижу статьи в учебнике для сына, с английского перевожу. Готовлю завтраки и обеды, приветствую начало дня, а где-то там такие беды уже готовы для меня. Но я о них пока не знаю, хожу в театры и в кино, Люблю, танцую и мечтаю, И пью по праздникам вино. В душе моей звучит соната, Обеды ждут судьбы приказ, Они расписаны по датам, Когда прийти, который час, И вот с душою потрясенной, Пройдя сквозь горести и боль, Стою одна под небом сонным, А в сердце теплится любовь. В руках моих снежинки тают, И скоро уж конец зимы, а может, беды вырастают из тех семян, что сеем мы? Но мне в ответ лишь звезд мерцания, до свет загадочной луны Стою я знаком восклицания Среди вселенской тишины.